В последние годы резко возрос, я бы сказал, в последние десятилетия, резко возрос процент аутизма среди детей. И, по крайней мере, среди моих беременных пациентов очень часто задается вопрос, почему это происходит, с чем это связано. Пытаются обвинить ультразвук, пытаются обвинить прививки, пытаются обвинить, то есть ищут какие-то объяснения возросшему риску аутизма и возросшему проценту аутизма среди детей стопроцентного ответа на этот вопрос у меня нет поскольку истинные причины аутизма неизвестны но есть определенные предпосылки которые позволяют нам предположить что как бы является причиной возросшего риска аутизма во первых и это, кстати, положительная сторона, резко улучшилась диагностика аутизма. То есть, скажем, 20-30 лет назад неправильные поведенческие реакции детей раннего возраста в какой-то степени пропускались, игнорировались родителями. Очень часто имеет такой рефлекс отрицания. Родители всегда пытаются отогнать от себя дурные мысли и так далее. То есть на сегодняшний этап имеется очень четкая как бы система диагностики аутизма это первый момент это несомненно второй момент что очень важно аутизм в какой-то степени связан с возрастом родителей и не только мамы но и отца и на сегодняшний день мы видим повышенное количество беременностей Женщин после 35, 40 лет, а отцов после 50, даже 60 лет. Поэтому этот момент, несомненно, как бы является компонентом в увеличении количества детей аутистов. Но что еще очень важно, и на это, кстати, ну, честно говоря, здесь сложно что-то сказать, потому что когда я начинал акушерскую карьеру 35-40 лет назад, в основном... Рожавшие женщины были 18, 20, 25 лет. После 27 мы уже как бы покачивали головой. Теперь мы видим женщин в 35, в 38, в 40 лет, в 43 года, которые проходят с первой беременностью. Потому что индустриализация и все изменения в обществе, несомненно, этому в какой-то степени способствуют. Более того, наши успехи в репродуктивных, технологиях позволяют этим женщинам забеременеть сегодня, которые никогда не могли бы это сделать 10-15 лет назад. Но наиболее важным вопросом является то, что стресс во время беременности и э, гипоксические явления в родах, несомненно, играют свою роль. И вот здесь огромное значение имеет выбор квалификации врача, на мой взгляд. Поскольку роды это естественный процесс, но это в какой-то степени и землетрясение в матке. Каждая схватка э, приводит к сокращению плаценты. Плацента сжимается, и ребенок в этот момент получает меньшее количество кислорода. Большинство детей прекрасно к этому адаптированы. Но присутствие врача в родах и... Четкое наблюдение за деятельностью сердца и мозга плода является очень-очень важной функцией. То есть наша задача заключается в том, чтобы дать родителям как бы максимально оптимального ребенка в плане целостности его нервной системы. Я могу совершенно четко сказать, что за много лет моей практики те роды, которые я, в принципе, вел и принимал сам и э, какую-то часть беременности, э, я не знаком ни с одним ребенком с аутизмом. То есть, э, понятно, что я не могу полностью контролировать всех те роды, которые я проводил, и, э, но я часто поддерживаю взаимоотношения со своими бывшими пациентами. Многие приезжают на вторые, третьи, четвертые роды, и мне кажется, что в этом плане квалификация врача, особенно знание особенностей сердечной деятельности плода во время родов, несомненно препятствует гипоксическим явлениям плода и будущего ребенка и оптимизирует состояние его нервной системы. Стресс при родах и... Особенно стресс, который испытывает ребенок, может, несомненно, являться одной из причин аутизма. То есть это четко не доказано, но это то, о чем мы больше и больше думаем. Потому что более тяжелые роды, затяжные роды, роды с какими-то гипоксическими проявлениями плода, несомненно, приводят к нарушению нервной деятельности ребенка. Поэтому основной задачей врача является мониторное наблюдение за сердечной деятельностью и нервной системой плода для снижения и предотвращения стрессовых реакций.